Ну что, опять здорово, меня не было пару недель. Я сейчас приду себя в порядок и расскажу вам все, что происходило и что, что я планирую делать. Ну что, ребят? Вот он я, наконец-то, в нормальном виде. Блин, это был пиздец. По первым кадрам, я думаю, вы поняли, где я находился. Думаю, по названию видео тоже поймете. Я, блять, как будто бы в аду побывал. Нет, серьезно, бывало, конечно, и хуже, но то, что было в этот раз, это, это просто трэш. Представляете, я получается полторы недели назад тут попал в больницу лег таки, э, потому что до этого раза ездил, мне сказали, ну собьете там температурку дома, все нормально будет у вас, ничего на снимках нету. Через пол оказывается, что у меня все-таки э, было воспаление легких, оно в принципе еще не прошло, но я уже я уже выписался из больницы, потому что там лежать было невозможно, э, чтобы вы понимали примерно. Примерно. Еще примерно одна из трех всего одна из трех э, смен э, вот этих дежурных э, была нормальная остальные просто занимались какой-то хуйней э, я на второй день когда лежал меня э, разок Отключили от системы и залили простыню крови. Как вы думаете, не простыню заменили за полторы недели пребывания там? Хуй, хуй, блядь. Одна из трех смен не боялась после этого снимать меня с капельницы. Я, блядь, лежал под капельницей, я не мог сходить, извините, меня поссать. Мне приносили какие-то, блядь, тазики, какие-то порезанные бутылки, блядь. Потому что, потому что, блядь, руки из жопы. Ребятки, не болейте. Серьезно говорю. Берегите себя, берегите своих близких, не болейте. Пусть у каждого из вас будет крепкое здоровье. И если уж так случилось, что вы попадаете в больницу, то идите, едьте в ту, в которой вы выложите бабло. Где к вам будут относиться как к человеку, а не, а не пиздец вот этот, блядь. Доктора тоже очень порадовали. Э понедельник нет ничего на снимках. В четверг есть. И следующий снимок в следующий четверг. На котором, естественно, все еще есть. Так они, блядь, больные, начинают отправлять э -э, в туб-диспансеры. Еще в какую-то хуйню. Просто ебанутые люди. А -а -а. Это была жесть. Просто жесть, ребят. Я тут готовил текст. Да, давайте я еще сверюсь. В общем-то, связи со мной не было пару недель. Спасибо огромное всем, кто узнал, где я, кто помог, кто хотя бы поинтересовался и поддержал морально. Ребятки, спасибо огромное. В общем, это что касается того, что происходило. Давайте что касается того, что будет происходить у меня на канале. Потому что я все-таки. Вот сейчас я долечусь. И с новыми силами. Благо, погода позволяет нормально себя чувствовать. С новыми силами займусь каналам я хочу делать годный контент у меня есть идеи а я как-то торможу на месте потому что а, в какой-то момент мне просто не хватает харизмы а, но ну, мы будем это все исправлять а, я так подумал на выходных как обычно будут стримы прохождения на которых мы сможем пообщаться поэтому заходи обязательно подпишись обязательно поставь колокольчик и принимай помещение о каждом в стриме, который я провожу. У нас весело. Мы общаемся, у нас классно. Помимо этого, будут ролики с какими-то багами, приколами. Может быть, какой-то какие-то нарезки веселые. Будем смотреть какой-то трешак, делать, реакции. В общем-то, идей много. Главное, чтобы у меня получалось это реализовать. Я не говорю о том, что классные, крутые видео будут прямо там каждую неделю выходить. Возможно, они будут выходить раз в пару недель, раз в месяц. Но тем не менее, они будут. Пойдет прогресс. Пошел процесс. Вот такая байда, ребят. Вы обязательно... Если бывали в больничке, блядь, отпишите, отпишите в комментариях, как у вас это все происходило. Мне реально хочется услышать, потому что подобное у меня было только в каком-то захолустье, понимаете? В каком-то поселке городского типа, где, в принципе, от той болезни, от которой меня нужно было лечить, у них специалистов не было. Меня просто, блядь, под капельницу тогда положили, и я лежал. А тут, блядь, Гор город? Стационар? Так у тебя даже нету... блять, да у вас ванной нету, блять, душа нету. Сука, как можно лежать, блядь, в стационаре, блядь? Ну ты прикинь, а? Прикинь эту херню. Короче, жизнь скач. И немножко сумбурное видео получается. Вы обязательно ставьте лайсы. Подписывайтесь, пишите в комментариях, что с вами такого приключалось. Я желаю всем вам здоровья, добра и удачи. Увидимся на ближайшей трансляции и в ближайших видео. Всем пока.